Купили автомобиль. И думаете, как его защитить? Какую выбрать страховку? Год назад Кайрат купил авто и решил его застраховать только по обязательной системе ОГПО. Но после аварии был очень расстроен, так как ОГПО защищает только чужие авто. Его друг Марат посоветовал обратиться в Камеску МЭР, где страховал свою машину по новой уникальной программе страхования «Автокаска Камеск Классик». Автокаска защищает вашу машину. Новая программа – это своего рода страховой конструктор, где вы можете лично выбрать набор возможных рисков, собрать свою страховку как конструктор, заплатить за нее столько, сколько сами решить. Хайрат выбрал оптимальный пакет услуг. Теперь ни погодные условия, ни злоумышленники, ни ДТП ни страшные его машинки. Его счастью нет предела, ведь теперь он может быть спокоен за свою ласточку. Выбирайте автокаска от Кума. потому что только в прошлом году мы выдали уже более 250 тысяч полисов. Наш колл-центр ждет звонка в любое время дня и ночи. Служба аварийных комиссаров выезжает на место ДТП практически мгновенно. Эвакуатор заберет и доставит вашу машину на СТО-дилера. Конец 25 лет поддерживаем в любой ситуации. Звоните прямо сейчас. Плюс 7 727 244 74 00.